Сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на повсеместность лицемерия. Я уже рассказывал о том, что это за черта характера, что это за качество человека, но я не вдавался в некоторые подробности, на которые сейчас хотел бы обратить ваше внимание. Так вот, очень многие люди, когда дело касается лицемерия, в принципе, не только лицемерия, но и любого другого негативного качества человека, такого как, к примеру, жадность, алчность, сплетничество, там, ну и многое-многое другое. Я не стану сейчас перечислять, вы понимаете, о чем я говорю. Но буду обращать внимание исключительно на лицемерие, так как на нем базируется сегодняшний ролик. Так вот, когда мы э, думаем о негативных качествах человека, в частности о лицемерии, мы предполагаем, что оно не присуще тем, кого мы любим, тем, кого мы уважаем, тем, кто улыбается нам, тем, кто рядом с нами. Выходит так, что мы лицемерие привязываем к какому-то статусу. Мы считаем, что некоторые люди, они не лицемеры. И более того, мы в этом убеждены, мы себя в этом убеждаем. Это центральная ошибка. Почему? Потому что человеку свойственно, к сожалению, негатив привязывать к негативу. И когда мы видим каких-то неприятных людей, мы убеждаем себя в том, что вот как раз в них есть эти негативные черты характера, а в других людях этого нет. Поэтому я хотел бы обратить ваше внимание на ваших близких, именно на тех, кто вам дорог по той или иной причине. Будь то родственники, друзья, коллеги, ну так называемые друзья, потому что, к сожалению, я фактически уверен в том, что дружбы не существует. Но есть, конечно, исключения. Но, видимо, эти люди просто не были в определенного рода условиях, которые вынудили бы их сделать что-то плохое в отношении вас. То есть все, в принципе, оно относительно и базируется на обстоятельствах, которые нас окружают. Человек может всю жизнь прожить вместе с вами рядом и быть с вами откровенным, честным, но при этом в нем всегда будет теплиться некая гадость, которая не проявляется и не вскрывается так как нет сопутствующих условий и достаточно человеку попасть в какую-то проблему, когда человек сразу начинает проявлять себя и он пожертвует вами, но не собой и не своими близкими. Понимаете, да? То есть у меня был такой случай в юности, когда я создал бизнес очень рано и как бы видение было достаточно неплохое того, что происходит, но Опыта возрастного у меня все-таки не хватало. Мне было достаточно мало лет. Так вот, я партнером к себе добровольно, совершенно добровольно пригласил своего друга детства, с которым у нас было все всегда прекрасно. Мы всегда всем делились, друг друга понимали, друг друга поддерживали. И все было замечательно, все складывалось хорошо, и мы оба были довольны, потому что прибыли были огромные. Все развивалось, все росло, и... Дарила некую перспективу на хорошее и светлое будущее Однако в один из моментов его брат, светлая ему память, разбил машину Ну, насколько я могу полагать, исходя уже из последующих рассказов Как точно развивалась ситуация, я не могу утверждать, потому что не владею всей информацией Однако вот как бы со слов очевидцев я уже передаю то, что имею Он разбил машину и попал, скажем так, на большие деньги и вот тут встал вопрос, как ему помочь. А тогда у него этих денег не было. Решение было принято достаточно быстро, насколько я понимаю. Кинуть меня. Кинуть меня на бабки, на товар. Вот. Разрушить, скажем так, мою сеть распространения товара. И таким образом, подставив меня, они получили э, не такой большой, но очень быстрый куш. И, видимо, решили свои проблемы. Я же остался в минусе. Вот. Этот пример я привел к тому, что ситуации бывают разные, конечно же, но суть у них одна. Как только человек попадает в какого-то рода проблемы, чем они страшнее, чем они больше, чем они чреватее, тем быстрее человек и категоричнее примет решение кинуть вас и использовать вас в своих целях, в своих корыстных целях. Лицемерие, мне кажется, она базируется исключительно на корысти. И вот тут, э, учитывая ситуацию, которая ныне происходит в моей стране, а у нас фактически революция и народ требует э, ухода в отставку диктатора, а то и более того, призвать его к ответу, призвать его к справедливому суду. Так вот, на что я хотел обратить внимание в связи с этими событиями. На то, что, вот казалось бы, глава государства, да, президент, мы знаем, что он является гарантом Конституции, гарантом соблюдения прав, гарантом соблюдения закона. То есть, в принципе, это самая основная его функция – быть столпом, столбом преткновения, да, или столбом, ну, можно и так выразиться, фундаментальным, на котором базируется, вот как раз вся вся вот эта правовая основа государства и, соответственно, права людей. Что мы наблюдаем в нашей стране, в моей стране? В частности, вы же можете быть из других стран, я так понимаю. Так вот, мы наблюдаем абсолютное и повсеместное нарушение закона. Именно со стороны президента. Ну и далее пошло и поехало всех его подчиненных, всей пирамиды правительства, всей пирамиды власти. Мы видим лицемерие. То самое, о котором я вам говорю. Почему я сейчас привел этот пример и рассказал вам о том, что глава государства, у которого ныне сейчас закончится его легитимный срок, и он станет совершенно нелегитимным, что в принципе уже признали многие страны, но он все никак не хочет признать и всячески зубами и посиневшими пальцами вцепился в трон и готов приказы отдавать, дабы избивали, пытали, убивали мирных граждан, силовики, те, которые тоже, кстати говоря, давали... Присягу, служить народу, исполнять законы и прочее, прочее. То есть вы можете ознакомиться со словами присяги, это достаточно доступная информация, поэтому в этом нет проблемы сомневаться и причин сомневаться, дабы вы подумали, что вот я сейчас клевещу на людей. Я почему обращаю на это внимание? Потому что, казалось бы, вот глава государства, да, ну уже, блин, такой статус, такая ответственность, ну как он-то может лицемерить? А вот нет. И по факту выходит так, что все, что связано с политикой, это ложь. Все, что связано с маркетингом, с рекламой, это ложь. Все, что связано в данной ситуации, сейчас я уже буду утверждать от себя некоторые моменты, но вы должны понимать, что это мое мнение и только мое, поэтому не воспринимайте это как истину, и вы всегда имеете право проверить подлинность моей информации, либо же... Назвать меня лжецом и все такое прочее, с вытекающими последствиями, как говорится. Можете меня там всячески назвать. Так вот, мы видим вершину статуса в государстве, глава, глава государства. И он совершенно бесцеремонно, совершенно нагло лицемерит, что угодно несет нам с трибуны, мы видим это с экранов телевизоров, которые превратились, в принципе, которые, наверное, и были всегда источником про лживой пропаганды, лживой информации. Подумайте, пожалуйста, о том, кто вас окружает, в какой ситуации вы находитесь. Потому что данная ситуация в моей стране, она показала, что глава государства это не показатель. Глава государства это такой же лицемер может быть, такой же лжец, такой же преступник. Совершенно не важно, что он занимает такой статус, что ему там, по поклоняются группы людей определенные, что ему присягают, он командует, он управляет деньгами государства, вашими налогами, кстати говоря, и всем остальным. И он в такой ситуации, находясь на таком посту, занимая такое положение, он позволяет себе такую мерзость, как лицемерие, абсолютное, чистейшая просто ложь, нарушение всех законов, всех правовых норм, Конституционных статей и прочего, прочего, прочего То есть, ежели он так поступает То почему вы можете убеждать себя в том Что кто-то в вашем окружении Только из-за того, что он вам нравится По тем или иным причинам Что он якобы не лицемерит вам Понимаете, в чем суть? Конечно же, я не могу утверждать Что все, кто окружают вас, они лицемеры ЛГЦ Это, скорее всего, не так Но вполне вероятно, что именно так то есть мы можем допускать это, и это очень важно, допускать это. Потому что если вы не даете человеку возможности вас кинуть, обмануть и использовать там свое лицемерие, свою ложь в каких-то корыстных целях, то этого в принципе может быть и не произойдет, если вы учтете некоторые факторы риска и оставите людей, как бы они ни были вам близки, все же на каком-то расстоянии. Мы имеем привычку рассказывать о своих достижениях, о своих проблемах. То есть таким образом мы вскрываем карты и либо плачемся, либо пытаемся порадоваться вместе с теми, кто нас окружает. И мы раскрываем им свою жизнь, свою подноготную. В этом и есть основная ошибка, в этом и есть опасность, потому что таким образом мы себя подталкиваем к какой-то проблеме. И таким образом мы лицемерие, ложь, обман, подставу и прочие какие-то гадости, мы впускаем в свою жизнь, мы впускаем в свой круг. И вот именно на, этом я и хотел, на это я и хотел обратить ваше внимание. И поэтому в пример привел не моего совершенно, не моего президента, который сам себя избрал, который продолжает силовым способом в моей стране выдерживать власть. Но я как бы не сомневаюсь, что мы победим, поэтому мы уже победили, просто юридически еще не оформили саму ситуацию вот Крови-то нам же не хочется, мы хотим еще мирно А мирный процесс, если вы знаете, он достаточно тягомотный и долгий Обычно именно радикальные меры какие-то, они э, ускоряют процесс Но мы выбрали такой путь, поэтому, как говорится, пойдем по нему Но не буду об этом, не буду о политике Честно говоря, она уже надоела, она напрягает и, Несмотря на то, что у нас свой путь Вот. Поэтому обратите внимание на тех, кто вас окружает и поверьте мне на слово, если вы уважаете меня и доверительно ко мне относитесь, тогда поверьте мне на слово, те, кто вас окружают, как бы они ни были вам приятны, как бы они ни были вам дороги, вы поймите, что вы построили на самом деле это понимание, и это ощущение, и это восприятие, вы построили самостоятельно, добровольно, на основе своих каких-то суждений. Но это совершенно не означает, что человек, которому вы так... Тепло относитесь, что он абсолютно зеркально тепло относится к вам. В этом вся суть и в этом основная проблема в будущем каждого человека. Мы думаем, что другие размышляют так же, как мы, что они мыслят, как мы, и ценят либо не ценят так же, как мы. Это огромная ошибка. И лицемерие это тот самый ключ, это тот самый механизм, благодаря которому очень многие люди, находясь в вашем близком окружении, могут использовать вас в своих корыстных целях, причем не щадя вас ни капли. На этом все. Будут вопросы, обращайтесь, пишите комментарии, подписывайтесь. Буду рад с вами подискутировать на подобные темы. Ну и если вдруг у вас есть какие-то более интересные темы, излагайте, дабы я мог понять, о чем вы хотите услышать и поговорить. Спасибо, всего доброго, берегите себя.